И всем снова здорово, с вами я, Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Арком Орджинс. Босса, светлячка пытаться убить, как бы, сам понимаете, трудно. Фату, я бы вам так сказал. Я хотел растянуть этот босс на две серии, но как получилось, так получилось, ребят. Ай, уберу, да, уберу диван. тебе или мы его уже убили а нет то есть мы же этого Альфреда с вами ищем Альфред, да. Альфред где где Альфред просто где ребят где Альфред и все Бэйн нам позвонил Бэйна увидели Splash Damage Alt enter. так Блин, аха Да пропускаем на эскейп, на эскейп, эскейп, эскейп, эскейп, Так. После босса светлячка идет босс бейн Или наоборот. До бейна идет босс светлячок так, или после босса светлячка идет босс бейн Я не знаю, я за блин. Этих ваш боссов бэдну... Бэтност. Точнее. Пещера Бэтмена, 2 апреля, норм. Так, после босса Светличка идет Пещера Бэтмена. Так, Бэтмен по лестнице направо на так, так Бэтмен Архам, найти Альфреда. Так, так. Ком... Так, да, кстати, реально. Почему На спейс, так. Хочешь, Альфред, ты где? Не, я слышу его, что он тут кашляет, а, но ну где я, я его не вижу, блядь. это реально. Слышь, как он задыхается? Ну где он? Я его не вижу. Реально, ребят. Может он тут снизу. А, нет, снизу, да. Нет. Не надо так, надо было подняться наверх. Не, я вижу, что он снизу. Слышь меня, скоро я тебе помогу? помогу, вытащу. на Левую, левую жму. Или, вот, ребят, вот я левую жму. Жму левую, черт, Ребят, сейчас извиняюсь, ребятки... Короче, продолжаем играть и... А, не, надо... Так, надо, надо... Не, на левую нажать. Жму на левую кнопку, вот. Жму, жму, жму, жму, жму, жму, жму, жму. жму. Альфред! А, Альфред! Только не... Не вини тебя, и... Из-за меня тоже. Альфред! Пенниворк, не пугайте меня, пожалуйста. Он к Анкл, синкл, пачи. Нет. No! Нет! Здесь да, патиатор пульс, есть. Так, ну хотя бы доступен on, Давай, черт, очнись! Ты из фирмы Благейт сбежал опасность от ученых, говорится. Очнись, Альфред! Ты чё? Ты обязательно выберешься. Пускай я часто критиковал, то очень вы замнимаетесь, но теперь я понимаю. Теперь я понимаю. Вступайте. Вы им нужны. Да я не то, что готом. Даже свой дом защитить. Даже свой дом защитить не могу. Мастер плюс. <просить> <просить> Всему собой лишь состав, повторяю. Всему составу доложите. Мистер Брус, сейчас не... Время для сомнений. Бесполезно. Мне их не остановить. Мне их не остановить. Зато самое время понять, что вы человек, а не бог и машина из машины. А сил человека не только в мышцах, но и в мне, но в союзниках. Не в союзниках. Это в союзниках... Тревога в первой степени. Джокер сбежал из своей камеры в тюрьме Блэк и поднял бунт. Повторяю, Джокер захватил тюрьму. Есть многочисленные жертвы в, в тюрьме Блэк Гейт. За ложку множество гражданских охранник. Повторяю, Блэк захвачен, капитан Горн сопрошует подкрепление. Всем постам! Вы им нужны. Нет. Мы им нужны. Мы им нужны. А не я один. Я опять снова тут, блин. Посмотрите, Джокер, новая основная сдача. Так, на... Блэк гейт Главный вход. Мне дополнительно... Два очка улучшения, так. Два. Пятнадцать. 16 шоковая перчатка. Сейчас только шоковые перчатки будем качать и все, ребят. Captain Gordon, I need someone on the inside to secure in the front gates of the Blackgate prison. Can anyone hear me? Да блин, ребят, ну реально. Хотим. И это все. За вами был Лупицкий бой, а он рухнул, словно известно. Это ж надо было так обмануть ожиданий. Удар бэткогтим наносит вдвое больше урон, чем обычный удар, поэтому. так бой в ближнем бое так удар ближе бое. так тут я лучше это нижний вес покажешь прокачаю пока ж, потому что ну, нужно нам нижний нижний вес для прокачать самый первый вот это вот в смысле а потом вот может быть, верхнюю ветку прокачивать чтоб верчат может батарей так на эски подробнее на эски назад так Let's тут. Капитан Captain Corton, someone Да. Что ж, oh well, я живи, я чись. Ах, да. Captain Thornton, need someone on the inside to secure the main gate. Repeat, this is Captain Thornton, I need someone on the inside to secure the front gates to Blackgate Prison. Can anyone hear me? Хватит меня уж бесидный. Этот шоковый враг бесит мне. Ты чего, электрошокер, что ли, посмотрел? Электрошокеры. Yeah, over, yeah. Я только разогрелся. Так, Сион же умер, это джокер. Ага, ребят, Сион умер, это джокер. Если кто-то не понял, то это джокер. Короче, прошли мы с вами ту странную, странную миссию, где нужно было Брюсом Уэйном короче ну и короче давайте всем пока пока в следующей серии мы будем уже наверное, очищать этот город реально этот год от всех всех всех всех всех просто от всех этих м -м, тварей скотин и кстати ребят не забывайте подпишись на канал ну, не будь я к нибудь буквы ну и Поставь лайк, желательно, тоже не мешало бы, потому что ну, за тысячу лайков я буду знать, что тебе это видео реально понравилось, так же как мне, и ставь лайки, и подписывайся на канал и жмякай колокольчик.